после создания этого мини-сайта Вороночки, я подумал, что было бы правильным показать, как пополнять на SpoonPay баланс, потому что будут приходить партнеры, которые, возможно, не э, работали еще со Pay, да, не знают, как пополнить, но хотели бы поучаствовать в маркетинге, активировать VIP-тарифы и все, что с этим связано. да. Поэтому э, там общий баланс идет SpoonPay, Solus Page, поэтому в этом видео покажу, как пополнить баланс. Если же вы партнер проекта, у вас на балансе уже есть 990 рублей, ну или 1000 рублей, давайте запасом возьмем, значит вам пополнять ничего не нужно. Если же вы Хотите также пополнить, чтобы участвовать в маркетинге, давайте в этом видео покажу, как это делается. Ниже под видео есть кнопка вот так, Перейти на SpoonPay», нажимаем на эту кнопочку, в будущем вы свою ссылку партнерскую ставите обязательно сюда тоже. И здесь вход, почта и пароль, и все, соответственно, заходите. Появляется ваше имя, нажимаете на имя, даже не на имя, давайте нажимаете вот сюда, вот здесь у вас счет. Должен быть, может быть, по нулям будет 0,0, без разницы нажимаете. И вот здесь у нас вкладочка пополнить баланс. Вводим, я 1000 рублей покажу, как вводить, пополнять, продолжить нажимаем. И здесь, насколько я вижу, Яндекс-Касса. Да? А, также там у нас еще были оферкоины, но мы смотрим в рублях. Вот 1000 рублей. А, и у меня здесь есть через Юмани привязана карта. Вот есть Сбербанк, есть Тиньков. Вот все карты или новая можете на нажать сюда и выбрать карту. Можете через U-Money, Альфа-Клик, Киви нажать еще способы, давайте сейчас глянуть, тиньков, наличные и так далее, да? Ну вот у меня уже карта привязана, поэтому выбираю ее. Если карты нет, нажимаем вот здесь либо тиньков, либо Сбербанк, все карты и будем прописывать карту. Я нажимаю тиньков, он у меня есть, карточка есть, срок действия есть. Сейчас я ввожу код. На карте обороте да, он у нас есть. И в принципе все. Нажимаю заплатить. Вот так просто через Тинькофф будет оплата проведена. А мне сейчас на телефон придет код. Так, код пришел. Я его ввожу. И в принципе, это, наверное все. Тинькофф очень быстро. да, Покупка 1000 рублей на карту. Вернуться в магазин обязательно нажимаем. Кэшбэк баллами плюс 10 баллов. Мне еще Тинькофф дал. И обновляем. Пока я вижу ничего нет, но платеж должен будет пройти и, возможно, с небольшой задержкой денежки будут зачислены. Поэтому не переживаем. Я специально в режиме реального времени вам показываю, как это будет происходить, чтобы вы тоже понимали, что, да, все деньги списались, понимали, что может быть небольшая здесь задержка. Через какое-то время, когда протеж пройдет, здесь, соответственно, на балансе у меня появится 1000 рублей. И когда Евгений Иванин в своем чате Telegram сбросит ссылочку на активацию, то вы, соответственно, по ней перейдете и сможете активироваться. И в дальнейшем, я так предполагаю, возможно, эту ссылочку можно будет, у вас своя будет по партнерке вставлять в кнопку. Потом Евгений покажет, да, и уже на нашем Лендинге вот здесь в кнопочке активации. Вот здесь мы, возможно, уже не чат, а поставим «Активировать маркетинг» да, или подпишем там чат, в нашем чате будем давать ссылочку, но об этом мы узнаем в свое время. Итак, я вам показал, как сейчас можно пополнить с Пумпей, с карты и, соответственно, после того, как он будет пополнен, у вас деньги появятся здесь на балансе. Итак, смотрите, я ставил на паузу, и вот я вижу, 1754 у меня пополнение. То есть задержка реально есть, но не переживайте вот прошло 10-15 минут, или сколько? Да, деньги зачислить. Все. На этом видео заканчиваю. Пополняйте свой баланс и ждем старта. Да, либо если уже старт стартовал, смотрите, позже 31 января, то все отлично. Вы просто пополняйте баланс и давайте активируйте партнерскую программу. Соответственно, у вас будут сразу на месяц пумпей VIP-тариф и соус VIP тариф На соус неограниченное количество будете делать рассылок. Если я перейду в магазин, у меня VIP тариф то комиссия сервиса 3% идет, бесконечно отправка писем, во сколько хотите. Прибыли по партнерской программе 25% именно здесь, помимо того, что у нас матрица активировалась. да, Ну и остальные вот здесь бонусы. Лимит контактов при импорте базе подписчиков. Вы можете 5000 подписчиков своих импортировать в сервис SpomPay. Как это сделать, есть на канале YouTube SpomPay видео.